Привет, меня зовут Алексей. Меня периодически спрашивают, почему э, ты строишь э, многоуровневый маркетинг, работая с биодобавками? Почему ты не взял какие-нибудь э, новые технологии, какие-нибудь э, крипто-сетевые э, компании, какие-то финансовые компании инвестиционные, где можно вложить деньги под проценты? Почему ты не работаешь с какими-то... Э, автомобильными там, запчастями в сетевом маркетинге, обучающими курсами, которых сейчас в пруд Пруди, потому что э, обучалки не надо так сертифицировать такую сложную модель э, сертификации, э, как, например, с э, продуктами для здоровья. Меня зовут Зайцев Алексей, в моей команде несколько десятков тысяч человек. И я могу сказать, что... За 20 лет активной деятельности в сетевом маркетинге я видел достаточно много компаний, которые с этого рынка ушли. Я видел множество сетевиков, которые были очень успешные, но почему-то их успех куда-то растворился. Я видел людей, которые гораздо более талантливые, чем я, у которых харизма лучше, навыки организатора гораздо круче, но, тем не менее, сейчас эти люди не находятся в топах, среди сетевиков. Я отвечу на вопросы, почему. И самый вот, как ни странно неочевидный ответ будет неправильный выбор сетевой компании. И в том числе неправильный выбор продуктов сетевой компании. В сетевом маркетинге есть огромное количество товаров. Есть псевдосетевые компании, то есть финансовые пирамиды, прикрытые финансовые пирамиды, когда люди просто продают идею и получают процент за вход людей. Ну, скажем так, этот вариант жульничества я вообще как деятельность не рассматриваю, потому что, ну, в ряде стран за это э, ответственность. И по большому счету это обман людей, я не отношусь к тем, кто хотел бы на этом зарабатывать. Деятельность свою связать с открытыми финансовыми пирамидами, то есть какой-то товар, который будет по завышенной цене продаваться клиенту, о нем будут рассказываться легенды, не знаю, какой-нибудь там пиджак за 10 тысяч долларов, который приносит и счастье, и удачу в дом, и поможет правильно жениться, и так далее, и так далее, и почистит карму. Ну, я бы, например, не хотел таким товаром заниматься, вот, может быть, пользоваться, но никак не заниматься, вот, потому что, как правило, это кипернаценка, ну, Реально это вранье, это завышенная цена на, на товар, и в основном большинство людей, которые на этом зарабатывают, это люди, которые там год-два поработают, покачают эту компанию, потом пойдут дальше. То есть это не сетевики, сетевики это те люди, которые создали сеть, и она их кормит много-много лет. Так вот. Прежде чем э, начать со свое сотрудничество с компанией NSP, я три года э, побывал в разных компаниях. Не везде удачно, я бы сказал так, что я смотрел на фирмы, которые на, на этом рынке плотно остаются. Те компании, которые достойно себя ведут. И для меня было очень важно, э, какой объем вот, со всего рынка MLM компаний делается э, ну, тем, в той или иной категории товаров. Так вот, э, обучение там дают. Очень мизерный процент. И причем компания, которая занимается обучением, как правило, год-два ее качают, потом создается большая сеть, которая ничем не учится, сеть, значит, отваливается, обучалка продается уже без MLM, лидеры побежали в другую новую компанию. Потому что работать над собой гораздо сложнее, чем кушать, чем пить соки и так далее, и так далее. Не говоря уже там о пирамидах, на первом месте по товарообороту и, и, и объем рынка все больше и больше вытесняют бадовые компании. То есть вот 63% на сегодняшний день это рынок ухода за собой и нутрицептического питания. Это различные коктейли, соки, витамины, бифидолактобактерии, программы детокса. Все, что касается бадов в виде порошков, соков, там, капсул, таблеток, пакетированных различных там, форм и так далее. То есть по сути это... Форма питательных веществ, которые можно по-разному называть, но все это э, nutrition для того, чтобы улучшить самочувствие. И э, товарооборот МЛМ рынка растет, а внутри него все больше и больше занимает э, площади БАДы. Вопрос почему? Потому что этот продукт, его покупают каждый месяц без пинка, без дополнительных уговариваний. Э, те люди которые осознанно относятся к своему здоровью. Они выделяют на это бюджет, чтобы лучше себя чувствовать и не тратить деньги на аптеку, на лекарства, а просто ухаживать за собой, за своими сосудами, за своим головным мозгом и чувствуют себя лучше, ярче и так далее. Значит, бадовый сегмент мне очень нравится именно своей репотребляемостью, что можно много не продавать, а можно просто для себя покупать. То есть я... Очень много приобретаю БАДов для себя, кушаю, э, в частности, омега. То есть, узнали ли вы о том, что у омега-3 есть четыре сорта? Да? То есть, я работаю с первым сортом омеги. Это отжим рыб холодных морей, мясо, э, мясо рыб холодных морей. А большинство компаний, э, которые представлены на, на рынке, это либо третий, либо четвертый сорт. И э, четвертый сорт определяется тем, что... Омега капсулированная, точно такая же, но плавит пенопласт. Это, это сорт, который произвести стоит там, в 30-50 раз дешевле, чем а, продукт первого сорта. Поэтому их сравнивать по цене нельзя. Да, баночка будет внешне одинаковая, но, э, грубо говоря, вот килограмм Омеги будет стоить э, дешевле, чем э, килограмм Омеги первого сорта. Потому что ну, это просто разные продукты. Да? То есть есть там золото, есть серебро. И поэтому... Когда мы говорим о продуктах ну, максимально хорошего качества, у них есть более гарантированные результаты. То есть, скажем так, очень интересно, когда мы работаем с клиентами, мы можем предсказать, что будет делать омега. Не просто я пью омегу, и там, для сосудов что-то это происходит, да? а есть определенные фишки, которые он делает очень быстро. Но об этом мы можем поговорить чуть позже. Значит, витамин Е. Витамин Е, его же действительно много, продается он... В разных компаниях, там, и в аптеках, и так далее, и так далее. Чем отличается натуральный витамин Е от синтетического? Синтетический витамин Е, он весь одинаковый, то есть он копирован, молекула, и, она, и они все одинаковые, витами, витамины Е. А как снежинки натуральный витамин Е все разные. То есть они абсолютно все разные по своей а, структуре. Поэтому это вариант жиров, который а, должен быть, как, как один назовет, масел для питания, гормональной системы для улучшения состояния кожи и вообще великолепно работает э, продукт на женщин состояние кожи настроение э, ну, скажем так эффект омоложения очень виден на тех кто регулярно и много кушает этого продукта вот я хочу сказать что э, данный продукт он не дает очевидный какой-то мгновенный эффект он дает Эффект там за месяц, но он дается. И люди, которые начинают кушать хорошие добавки, они этот эффект чувствуют в зеркале. Они понимают, что выделяя немножко денег каждый месяц, они чувствуют себя намного лучше. У них есть больше энергии работать, их мужья больше а, зарабатывают, потому что энергия, лучше ум и так далее, и так далее. Да? Следующая категория там, продуктов, которые я лично для себя пью, это вот колодное серебро. Интересный продукт тем, что это антибиотик. То есть его можно там капать в глаза, когда конъюнктивит, его можно там капать в нос, в уши, пить. Я периодически его пью, потому что еда не стерильная, которую мы кушаем, очень много грибов потребляем в пище с фастфудами. И максимально себя дезинфицировать данным продуктом. Плюс это хороший курс натурального антибиотика, который не разрушает флору. Поэтому в этом смысле колония серебро ну, убивает все известные микробы. И при этом это делает деликатно. То есть вот Я считаю, что классный продукт. И деткам даю, и сам регулярно сейчас пью, потому что ну, требовалось скажем так, антибиотическая поддержка. И я решил, что самый комфортный способ вот, сделать это внутри а, своей компании, своими продуктами. Плывем дальше. А, финальный продукт, о котором хотел бы рассказать, это а, хром-хилат. Есть два вида хрома, который продается на рынке. А, пекалинат хрома и хилат хрома. Статьи показывают, что пикалинат хрома он э, там как-то эффективнее, лучше там, и так далее, и так далее. Но я могу сказать, как потребитель, то есть есть э, достаточно недорогой пикалинат хрома в спортивном питании, который э, пробовали мои клиенты, которые пробовали мои э, нутрициологи в команде, который пробовал сам, когда э, занимался э, железками. Хочу сказать, что для меня самое важное, чтобы продукт работал. Не просто, чтобы я пил бад и верил в это, да? потому что я знаю много людей, которые покупают э, через интернет вот, пакеты с бадами и, и спрашиваешь, а что из этого работает? А человек мне говорит, ну я пью, потому что как бы, ну вот я чувствую какую-то там энергию, тогда и, и человек не может понять, что конкретно работает с бада. Каждая банка должна работать отдельно и ее нужно ощущать, что она конкретно делает какую-то определенную работу. Ну, в частности, э, больше часть э, людей при дефиците хрома а хром мы не доедаем из-за того, что в тех в тех продукты питания, которые мы должны кушать, мы их во-первых либо не кушаем, либо в них нет хрома, например, там с какао бобов хром выпаривают, чтобы продавать его в, в бадах, да и человек кушает шоколад должен получать оттуда хром, ну горький шоколад настоящий, да, а получает оттуда Углеводы, скажем так, и еще и трансжиры. И получается, что человек на шоколадках там может и вес набрать и так далее. А по большому счету, кушая э, там, шоколад с хромом, его много не скушаешь. Это дает энергию гораздо больше, чем калорий. Это важно. Вот те люди, которые начинают кушать хром, их вообще вот, тяга к сладкому уходит полностью. Э, подтягивается фигура. Это продукт для тех, у кого есть... Э, с эндокринной системой вопросы там в сторону сахарного диабета то есть шикарные продукты его нужно примерно 300 микрограмм сутки я хочу сказать что те кто начал кушать хром переставить быть сладкоежкой. Вот это четкая тема, то, что люди говорят, я сладкоежка, но как только ты кушаешь нормальный хром, ты перестает быть, быть сладкоежкой. Вот почему я работаю с добавками. Понимаете? Я получаю удовольствие от того, что я рассказываю людям то, что мне нравится. И мне это рассказывать легко. Я понимаю, что человек, который приобрел данный продукт, он точно получает результат. Э, не потому, что я, там, я в это верю или я на этом там много зарабатываю. Да? А гораздо э, важнее то, что человек... Э, началу берет себе две-три позиции, но когда он получает яркие результаты, он начинает э, этих продуктов брать уже на всю семью все больше и больше. Именно поэтому э, большая часть сетевых компаний стремятся к тому, чтобы производить продукты wellness, продукты для здоровья. Другой вопрос в том, что вы можете для себя выбрать компанию, в которой wellness сделан для виду, ну так, чтобы чтобы было. Или топовый, когда мы можем сравнить конкретный продукт и иметь конкурентные преимущества, соответственно, клиент Попробовав, тот и тот останется на более хорошем, ну, как бы если бюджет выбирать, человек выберет в тот же бюджет получать э, более хороший продукт. Ну и, соответственно, это, скорее всего, будет НСП. Поэтому, если вы для себя рассматриваете деловое предложение, то я буду рад вас видеть в своей команде, рад вас поддержать в этой теме, помочь вам построить организацию в разных уголках света, и мой опыт позволяет вырастить лидера в разных странах мира. И мое предложение к вам, если интересно для себя что-то рассмотреть, изучить маркетинговый план, познакомиться со мной лично, под видео есть ссылка на мои контакты. Если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со знакомыми. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Зайцев Алексей, до следующих встреч, пока-пока.